Первый день весны всегда ассоциируется с чем-то новым и увлекательным. Это важное событие, из которого можно почерпнуть много интересного и полезного. Поступление в ВУЗ как раз из этой серии. 1 марта в Казанском федеральном университете дан старт приемной кампании. Это касается иностранных абитуриентов и студентов, желающих поступить на направление подготовки магистратуру. Но обо всем по порядку. Граждане других государств, начиная с 1 марта, могут начать подавать документы для поступления на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Для иностранных граждан мы определили первую волну внутренних вступительных испытаний. Это середина мая. А в ближайшее время на сайте появится расписание проведения этих экзаменов. И абитуриенты смогут ознакомиться с графиком и пройти уже внутренние вступительные в течение первой волны. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Александра Бибика, 2023 год по нововведениям. Так под изменения попал внутренний русский язык. Для иностранных граждан, поступающих по отдельному конкурсу в рамках приложения номер 4, это отдельный конкурс, русский язык в этом году впервые будет проходить. Не общеобразовательный русский язык, а русский язык как иностранный. То есть, но это ни в коем случае не уменьшает значимость и сложность экзамена. Просто экзамен адаптирован именно для граждан, которых, которые изучали русский язык не как родной. География поступающих из-за рубежа довольно обширная. По данным предыдущих лет, лидирующие страны – это Китай, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, реже Латинская Америка, США и другие. В этом году абитуриентам предложены нововведение, касающиеся документов. В этом году не нужно подавать согласия о зачислении, в том числе и для иностранных граждан, поступающих на места в рамках отдельного конкурса. И заявление теперь будет единое. То есть раньше мы брали заявление на каждую конкурсную группу на каждое направление отдельности – Теперь это будет одно заявление, в котором будет перечтено будут перечтены те направления, на которые абитуриент планирует поступать. С 1 марта текущего года абитуриенты, желающие стать магистрами, могут подавать документы до официального выпуска. У выпускников-бакалавров есть возможность реализовать право на обучение в магистратуре за счет бюджета Российской Федерации. По словам Александра Бибика, ранний старт приемной кампании сделан для удобства студентов для того, чтобы ребята, которые на сегодняшний день еще являются студентами, смогли уже определиться с выбором направлений, смогли уже определиться с тем институтом, в который требуется обратиться за консультацией, возможно, за дальнейшей, подачи, за, за дальнейшей подачей заявления. И правила приема позволяют в этом году принимать заявление без реквизита документа образования. 25 июля завершается прием заявлений от поступающих по всем видам конкурсов и профилей подготовки. Подача необходимых документов осуществляется через социально-образовательную сеть буду студентом. В рамках системы также действует чат, где можно задать интересующий вопрос и получить подробный ответ. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Фарид Захит Углы, Универньюз.